Итак, а, итак, всем привет, ребята! Вы на канале Фэлентэгэн. Я давно хотел записать видео о интересном танке Т-67. Он у меня уже достаточно давно в моем ангаре присутствует. Сыграл я на нем 914 боев. Мне этот танк очень нравится. Ну, сегодня я решил все-таки заснять видео об этом танке. Я уже давно собирался это сделать, но все никак не получалось. Я даже записал бои, такие показательные на этом танке, после выхода обновления 1.9. Но так долго тянул с записью, что эти бои уже я не смог просто-напросто записать через ОБС. -ку. Я их сохранил в виде файлов World of Tanks. В виде реплеев но ничего не вышло поэтому не стоит тянуть если вы хотите записать видео о каком-то бое или свой бой сразу его записывайте на ОБС как можно быстрее иначе вот с выходом очередного обновления как у меня вышло вы не сможете просто-напросто запустить свою сохраненную игру свой реплей чтобы его снять на OBS-ку. ну да ладно Сегодня я просто расскажу о своем танке Вы можете уже увидеть показатели этого танка справа То есть вот так выглядят показатели танка Более или менее прокачанного. То есть у меня вот так прокачан экипаж Два перка уже полностью прокачаны Тут на маскировку, на ремонт у командира прокачана лампочка, естественно, и вот 82% прокачано боевое братство на этом танчике. Также у меня здесь есть вот маскировка такая, ну то есть танк разукрашен. И из дополнительного оборудования у меня установлены рожки, ну то есть стереотруба, досылатель для увеличения скорострельности и Просветленная оптика. Это тоже для того, чтобы лучше видеть врагов во время движения. Сетку я здесь ставить не стал, потому что ну, не вижу смысла. Какое-то время я играл с сеткой, но потом от, от нее отказался. Танк очень интересный. И практически с самого начала его судьбы, его жизни в World of Tanks он был имбой. Вот. И на нем очень удобно играть. Много очень людей на нем играют. Сейчас я покажу вам свою статистику на этом танке. Много людей играют, и поэтому на нем, например, набить две звезды вот для меня это достаточно тяжелая задача. У меня на нем, на нем на стволе есть одна только отметка. То есть выше 65%. У меня вот тут такой показатель: 66,6 сейчас на данный момент было у меня время и 75 я на процентов набивал но до 85 ни разу не дошел потому что народу играет много А перед выходом обновления 1 и 9 вообще в рандоме можно было если выйти на этом танке в бой то у союзников 5 т-67 и у противников тоже 5 т-67 то есть по 10 таких танчиков э, в бою могло участвовать. Это, конечно, жесть. Почему так было? но ну, я думаю, что людей просто напугали, что этот танк выведут вообще из игры и, или дико понерфят. И все бросились его качать, бросились на нем играть, вот, чтобы насладиться, так сказать, последними деньками имбовости этого танка. Но, как ни странно, с выходом обновления этот танк не стал прям уж таким откровенно понерфленным. У него какие-то показатели ухудшили, ухудшили, по-моему, скорость сведения, точность, но зато увеличили его хп, количество ХП, вот. уменьшили скорость. Но все эти изменения незначительные оказались. Вот поэтому в умелых руках этот танк все еще имба. Но по поводу того, по поводу нерфа я еще скажу свое мнение чуть попозже. Так, вот такие параметры у меня. Я сыграл 914 боев, побед 50, ну чуть больше 50%, выживаемость такая вот 24, 51, конечно, на этом танке тяжело выживать, но нужно бегать постоянно по карте тебя не прихлопнули вот такая точность у меня это мои чистые показатели средние показатели забой. максимальный урон на этом танке у меня был 2653 максимально уничтожено 7 танков и максимальный опыт 1671 так вот обнаружено противника 1 1,8 уничтожено машин 0,98. Вот такие показатели. Сейчас я вам покажу свою э, статистику, чтобы вы могли оценить. Вот моя статистика 49,62. Вот. Во многом она такая не, ну, довольно неплохая статистика, как для, для меня неплохая, за счет как раз-таки вот этого вот танка, за счет Т-67, потому что на нем, если входишь, то э, шансов победить, конечно, больше у тебя. Вот. Танк, конечно, прикольный. Ну и я теперь уже не буду записывать или пытаться записать свой лучший бой на этом танке. Вот я сейчас зайду в бой, как сыграю, так сыграю. Вот, давайте приступим. Приходится долго ждать в очереди. Вот на Т-67 почему-то я долго жду. Сейчас сыграю один бой, и вы увидите, каково играть на этом танке. Перестал он быть им бой или нет. Но суть в том, что особо сильно показатели его не снизились. Увеличение ХП. Ну, вроде как, хп это увеличилось. Но оно увеличилось же не только у этого танка, а увеличилось у всех танчиков. Небольших. У легких танков, по-моему, тоже увеличилось. Вот, так что увеличение ХП на этом танке, оно, в принципе, скомпенсировалось тем, что на других танках тоже увеличилась ХП. Вот, а скорострельность этого танка не увеличилась. Скорость сведения чуть-чуть уменьшили. Ну и за счет того, что у него повысилась масса, он стал. Чуть более медлительным. Вот. Так, ну вот, видите, 3, 60, 3 Т-67 у союзников, 3 Т-67 у противников. Этот танк все еще не потерял своей актуальности, своей играбельности. Народ играет и наслаждается. Но я вам расскажу свое мнение о том... Какая его ждет судьба. Но ну, это чисто мое мнение. Такого 49% игрока, абсолютно незаядлого, человека, который иногда заходит, играет, ну, раз в неделю. И вот сегодня я зашел, чтобы... Чтобы снять видео. Хотя нет, я еще, бывает, захожу в эту игру, играю в обычные дни... Хотя нет, практически каждый день я играю, я даже. Я должен Признаться в этом Каждый день. А я хотел всех обмануть и сказать, что раз в неделю. Нет. Играю я каждый день все-таки. Я, наверное, сам себя хотел обмануть. Вот. Так. Ну, танк незаметный, видите, тут еще один ко мне подъехал. В принципе, незаметный танк. Вот, но, конечно, все-таки это ПТ, потому что у него, например, скорость поворота башни не очень быстрая. Ну вот, видите, точность. Что касается точности, бывает он попадает какие-то удивительные моменты, вот, как сейчас, например. Бывает, попадает в пиксель какие-то непонятные. А бывает, что ты вот точно уже прицелился, а он не хочет попадать. Вот. Это просто случайный бой, в который я просто так взял и зашел. Без всякой подготовки. Я никакой, ну, я не снимаю конкретный бой какой-то прям. Если тебя засветили на этом танке, то беги, ср, беги. Со всех ног, потому что... ХП хоть и прибавили, сейчас было 360, стало 470, но все-таки мало это ХП. Мало этого ХП. То есть раздамажит тебя очень быстро. Почему толку нет от того, что у тебя много ХП? Потому что у тебя нет брони. Единственное, чем ты можешь танковать, это... Ну, я не знаю, там, маска орудия, может быть, или... Или гус гусеницами. Бывает очень часто такое, что в гусеницы попадают на этом танке, когда играешь. Так. Сейчас, сейчас, сейчас посмотрим, что-нибудь надо тут думать, да? Надо думать. Думать, думать, думать. А да нам поехать, куда нам податься. Тут что, КВ-1, что ли, такой наглый? Блин, вот я его не успел раздамажить немножко. Бронепробитие, кстати, у этого танка. Я даже не знаю, сколько здесь бронепробитие. Если вы видели вот, в начале ролика показатель, то вы их видели. Не знаю бронепробитие Почему не знаю? Потому что его хватает. То есть, мне вообще наплевать, сколько там брони пробить. Я стреляю, и снаряда пробивают. И все. Вот Это все, что нужно знать. Не все пробивают. Да, не все пробивают. Но большинство все-таки заходит. КВ-1, например, для меня. Это вообще э, не проблема. там, э, Да, там куда-нибудь, если попадешь в неудачные места, он не пробивает. А так, хватает просто стрелять в силуэт. Целишься в силуэт, стреляешь, нормально. А куда-то э, точнее целиться. Там, наверное, смысла нет. Потому что разброс приличный у этого танка. Особенно на расстоянии. Точностью он, конечно, не блещет. Хотя вот... Э, его фишка в том, что... Снаряды каким-то образом залетают вот, Я же говорю, вы можете целиться Выцеливать там какой-то пиксель Полчаса сидеть, выцеливать, выцеливать Свестись полностью, выстрелить И не попасть А можете просто в силуэт прицелиться Пахнуть И пробить Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка ну А ну-ка вот, башня у него долго крутится, видите? Повернул, ну, практически с вертухана. Влепил и попал. А вот он. Вот, видите, красная была. Точка была красная, то есть... А Ай-яй-яй-яй-яй, вот. Вот так вот. Точка была красная, но, несмотря на это, я пробил. Двигаться надо на этом танке, а я вот на одном месте стоял-стоял и стоял, дождался когда ко мне приехали противники. Но, тем не менее, посмотрите, троих противников я уничтожил. Тысячу дамага нанес. Я так подозреваю, что у меня еще блайнды есть. Чуть-чуть. Может, чуть больше тысячи я нанес. Тысячи пятьдесят, может, было. Вот. Ах, не посмотрел, сколько снарядов, кстати говоря. Если вы очень активно стреляете на этом танке, то... До конца боя вы можете э, не, до, не донести свои снаряды. То есть вам может не хватить снарядов до конца боя. Поэтому если стреляете, стреляйте лучше наверняка. Некоторые чуваки заходят и начинают полить из этого танка. Скорострельность довольно высокая. Вот у меня 2,7 писало, И давай, короче, из него полить, А потом к концу боя ни одного снаряда нет. У меня такие ситуации были. Но ситуации такие были, когда вот я по две дамага наносил. То есть танков много. Если союзники э, сливаются или еще что-нибудь, а ты правильно выбираешь позиции, уворачиваешься, уезжаешь, то снарядов может не хватить. Чем дольше ты живешь в бою, тем меньше у тебя снарядов, естественно. Вот. И Особенность этого танка в том, что если ты остался один против нескольких противников, если они фуловые, то ты можешь настрелять дамага, но ты победить не сможешь. Вот. Ну, если только у тебя полный боекомплект с начала боя. Сейчас бой закончится, мы посмотрим статистику, и я свой, э, скажу свое мнение о том, какая судьба... Ждет этот танк. Буду ванговать. Сейчас этот танк уже вынесен из веток прокачки вот, американских. Он присутствует в игре как танк... Как они... Я уже забыл, как они называются. Есть отдельные категории танков. Какая-то... Какая Техника. Сейчас я зайду, скажу, что это за техника. Вот. Но его можно тоже прокачать за свободный опыт или просто как-то. Вот, посмотрите, я на втором месте. До да, 1015. Все-таки я. А, я блайндом убил а, одного из чуваков. Где он? Какой-то танк. По-моему, вот этот а, М10 был уничтожен блайндом. Вот такие показатели. У меня не прем-аккаунт. Если бы я был на прем-аккаунте, у меня было бы 33 720. Вот столько я заработал, столько опыта. Вот на нем можно фармить на этом танке. Ну, из тех танков, которые у меня есть, это единственный танк, на котором я могу фармить. Так... Так, так, так, так, что я хотел сказать? А! -а, -а, -а! Вот, исследование. Как же называется-то эта премиум техника? Да, не премиум техника. Не знаю, придется вырезать, наверное, или еще как-то. Да вылетело из головы. И все. Ты 67. может это на складе личные резервы магазин Может, это магазин точно вот он выведен на данный момент Т танк т67 выведен в разряд коллекционной техники вот у меня есть одна такая один такой танчик т67 вот его можно купить пожалуйста вот тут танки можно купить всякие разные вот, вот этот можно за 30 тысяч то есть танки которые были выведены из игры ну не из игры а из веток прокачки они здесь вот присутствуют ну и наверное разработчики не стали рисковать особенно с т67 потому что он так всем полюбился и не стали рисковать с выводом его вообще из игры хотя такая опасность была, слухи такие ходили слухи ходили, что его жутко понерфят очень сильно слухи ходили, что его вообще удалят из игры но, по моему мнению конечно разработчики просто не рискнули этого делать, чтобы не нарваться на на Просто на агрессию даже, можно сказать, со стороны любителей этого танчика. Потому что очень много народу на нем играет. Есть чуваки, которые просто специализируются на этом танке. Поэтому это был большой риск. И в этом, кстати, заключается еще один прикол. Ну, так сказать, прикол. Наверное... Все знают или не все знают, в ютубе есть ролик о том, как одна велосипедная команда выиграла какой-то чемпионат по велогонкам благодаря тому, что увеличила все показатели своей команды на 1%. Ну, там, допустим, на 1% легче сделали велосипед на один процент что-то там улучшили еще что-то на один процент там что еще какие показатели можно в велосипед в велоспорте улучшить ну все сделали на один процент лучше там допустим аэродинамику шлема и в итоге стали по-моему победителями то есть есть такая вот теория одного процента в данном случае мне кажется, разработчики хотят эту теорию 1% развернуть в обратном направлении. И каждый показатель танка постепенно уменьшить на небольшое какое-то количество. И постепенно-постепенно танк станет уже не такой имбой. Он уже постепенно становится, перестает быть имбой. И чтобы на нем имбовать уже нужно все таки какой-то опыт иметь вот. и быть более похитрее так сказать какие-то навыки должны быть А с каждым обновлением мне кажется он будет чуть-чуть обрезаться обрезаться обрезаться и это дело будет идти к тому что он в итоге забудется и где-то будет пылиться там в чьих-то ангарах как коллекционная техника а после этого, после того, как его уже забудут, его уже можно будет и вывести, наверное, из игры. Вот. Вот такая у меня теория, такое у меня мнение по поводу судьбы этого интересного танка, который мне, к примеру, очень нравится. Много я на нем сыграл. Вот. Штука прикольная. Ну вот, в принципе, и все. Наверное, вы уже показатели этого танка все посмотрели. Что еще сказать? Не буду я подробно о тактико-технических характеристиках рассказывать. Все это можно посмотреть. Много видео в ютубе, кстати, по этому танку. На этом буду прощаться. Спасибо всем, кто посмотрел этот видос. Если вам понравился мой обзор на этот танк, ставьте лайки. Пишите комментарии, если в чем-то я не прав. Если согласны, тоже пишите комментарии. Если вам нравится мой обзор, контент, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Блин, еще раз пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы узнавать о самых свежих видео, которые у меня на канале выходят. Спасибо за внимание. Пока-пока.